Друзья, начинается первый матч на сегодняшний игровой вечер. Замечательный третий по счету, кстати говоря, игровой вечер. И открывают его Роботяги и Штыкмастер. Роботяги пока в обороне. Штыкмастер, соответственно, в атаке. После понажовщины вполне возможны изменения. Но это мы узнаем уже непосредственно после. Она, кстати, уже закончилась. Роботяги выигрывают. И это... Стей, дорогие друзья, работяги начинают в обороне и самое время знакомиться с коллективами. Нео, Медитатор, Банан, Оскар и Котяра. За штыкмастер, жопа кота. Хулио Эглесиас, который в барах и так интересно очень отображается, как хулио Эг. Ну, Иглесиас, короче говоря, Равилька, Габи и 56789. Ну и, конечно же, у микрофона Александр Найф Смирнов. Чат приветствую вас. И всех, кто смотрит этот матч в записи, тоже большой-большой вам. Приветик! Хорошее начало. Хулио и с хаешки вырубает двух. Следом Равиль! С хаешки добивает медитатора. Почему у медитатора куда-то буква Б пропала? Ай, ладно. Бог с ним. Котяра. А, делает один фраг. И. пау пара па И убегает. Ну, а что ему еще делать? В принципе, правильно, наверное, что отошел, но отходить, наверное, надо все-таки с бомбой 5-6-7-8-9 Добивает последнего выжившего игрока атаки и счет 1-0 в пользу работяг Напоминаю, что с работягами мы увидим с вами сегодня еще один матч И он будет по счету следующим Вообще он должен начаться в 20-0-0, но учитывая, что у нас сместилось немножко расписание не знаю, во сколько он начнется. Но сыграют работяги с командой DuckTales. Это первый... <сínt> <сínt> Обожаю такие моменты, дорогие друзья. Просто Double Kill с Хаешки. Следом еще и Team Kill. Там просто каша какая-то на банане сейчас нарисовалась. Но работяги из этой каши все-таки вышли победителями. Также напоминаю вам, дамы и господа, что в чате на ютюбе вы можете проголосовать за команду, которая, по вашему мнению, выиграет в этом матче. это ни на что не повлияет. Но вы просто поддержите таким образом э, свою команду, так сказать. вы скажете им свою симпатию. Равиль забирает Нео, Хулио и Глесиас уже на полторашке сбривает Котяру. И Медитатор при этом, кстати... Уже находится в доме, забегает в люльку, его сбривает хулевая Иглесия с Банан, с Оскаром, остаются вдвоем. Как вот до меня дошла информация, самый молодой игрок в турнирчике, это как раз-таки Банан. И вот Оскару сейчас была очень нужна помощь, но Банан рядом не находился, поэтому помочь не мог. Равилька в затылок аккуратненько убивает Банана, и это 3-0, честно сказать, как-то жестко, слишком жестко. Когда будет очередная бурда. <смех> а, в Borderlands я буду играть теперь уже после того, как э -э, прокомментирую этот турнир. Не раньше. Тимкилл? Да, Тимкил был. Хулио Иглесис, по-моему, если я не ошибаюсь. Убил своего товарища по команде. Или Грейби. Короче, кто-то кого-то убил. Неважно. Пока же мы с вами смотрим, как опять с ХАЕшки уносят очередную душу. И этой душой в этот раз становится Медитатор. К сожалению, ему не улыбнулась Удача открыться под банан в этом раунде. Жопа кота и Кулио, что забыл. <posted Europe> Он на, на банане, хотел сказать, на коврах. Патроны заканчиваются в МП. Достаем USP и добиваем котяру с ЮСПика. 4-0. Сильная сторона, и хочу заметить, насколько агрессивно сейчас работяги отыгрывают эту самую сильную сторону, да, вы сами, в общем-то, видите То, что они по позициям не сидят, они сами постоянно бегают к своим визави и просто пинают их ногами Ногами очень неприлично, хочу сказать И очень жестко, черт возьми но вы сами, в общем-то, это видите. Мне здесь даже и добавить нечего. Равилька убивает котяру. 5, 6, 7, 8, 9. Убивает Равильку. Дескать, дай-ка я тоже постреляю хоть кого-нибудь. Банан в соло. Юное дарование этого турнира. Обернись, Банан. Куда ж ты смотрел в этот момент? Непонятно. 5-0. Раби... Равиль, бот нулевый. Ну ну вы чего, ребят? Ну вы чего так наехали на человека? Между прочим, 6 к 2 статистика. Я понимаю, что вы, скорее всего, его, конечно, просто подружески троллите, но... Ну зачем так жестко? Тем более, на моих эфирах только я могу троллить кого-то, и этот кто-то Володя Дуримар. <laughs> все. Больше никого нельзя здесь троллить. Мы шутим, Сань. Да, я понимаю, конечно, я понимаю. Дружеская атмосферка, которую я очень люблю, обожаю и поддерживаю. Ну что, аркада на А? Наконец-таки байонет Masters. А они же штык мастер. Куда-то сами решили выйти, а то все к ним, да к ним. Ну что здесь, Габи? Бам, минус банан Позиция не очень удобная, но, по-моему, Нео погибает Погибает, кстати, да, погибает, действительно Но это был, правда, не Нео, это был Оскар, но, <laughs> но не суть Но Нео все равно погиб Котяра, находясь в сайте, 1 в 4. Добирает Габи Ой, ну там сейчас с двадцатки просто фаталити, по-моему, придет Смотри, Спрефа убьют, спорим? Спорим, с Спрефа убьют ну, вы, кстати, слышали, да, Хулио начал стрелять заранее? Все-таки это был прев, и все-таки это 6-0. Ну, пока как-то слишком неотвратимо движется этот исход событий туда, наверное, откуда уже будет невозможно вернуться. Штыки что-то несерьезно играют. Они, думаю, что это вармап, что ли. Да, ну тут, судя по манере игры, я бы сказал, что у работяг до сих пор еще вармап. Вы видели где-нибудь, ну, кроме, например, такой команды, как Таймфактор, допустим, да, чтобы в обороне играли... Так жестко. Габи просто дабл кил на Миду. Хулио Иглесия с аккуратненькую пульку в голову Банана. Следом в голову Котяры. И Нео неожиданно на Миду остается последним. Но совсем ненадолго, дорогие друзья. 7-0. Ну и это избиение. И нет, Владимир, это Best of 1. Сегодня у нас в эфире 3 Best of 1 матча. Между ну, соответственно, разными командами. Это работяги с давнего турнира. Да-да-да, те самые работяги, которые уже работяжничали ранее на турнире от новых патриотов. на ним. <как> ну, вы чувствуете, да? Что команде DuckTales явно придется не просто, а, потому что их следующий матч будет с работягами как раз. Саня, здорово. Медитатор М4 дает. За КТ наверстают. Я очень хочу в это верить. Честное слово, я очень хочу в это верить. Тем более у Оскара появляется АВП. И он уже... Я забираю свои слова обратно. Но он дал разменный минус. И, в общем-то, все. 5, 6, 7, 8, Погибает в ребрах. Равиль забирает банана. И Нео... Котяра... Погибает от рук Хулио Иглесиаса. Победа в первой половине достается коллективу работяги. Работяги, именно они, черт возьми, выигрывают первую половину. И причем досрочно. Это слишком, черт возьми, жестко. И да, кстати, как правильно Тако подметил Был момент, когда на голосовании было 50 на 50 И достаточно долго держалась. Медитатор, энтрифраг по жопке кота Вот так вот маленькая очечка котика отстрелили Сейчас неприятно, наверное, котику было Но медитатор взял АВП И, значит, взял ход событий в свои руки Равилька забирает банана Котяра, в свою очередь, забирает Равиля 5, 6, 7, 8, 9 Отличный муф и минус Оскар Дальше. Котяр, кстати, тоже не менее качественный мув совершает и забирает соперника на ребрах. Медитатору это позволяет, естественно, продвинуться немножко глубже в точку А, но медитатор не хочет, как бы зачем. Я хочу смотреть банан. По барабану, что там мои ребята идут на А, я хочу смотреть банан. Вот и все. Ну чё? Хулио. Иглесиас. Ой, какие легкие, Ой, какие легкие Минус три для команды Работяги. Ха -ха. Ну, блестяще разыграно. Габи и Хулио Иглесиас разыгрывают этот раунд, выиграя, вы, э, выигрывая его. И ну, как-то прям... Ну, я не знаю, что сказать даже. Это больно. Это больно. 9-0. Да, и, к сожалению, медитатор, естественно, как вы понимаете, за счет поражения в предыдущем раунде теряет снайперскую винтовку. Так что эндри фрагов, по всей видимости, мы с вами больше не увидим. Какая-то попытка открыться под спот Б имеется от э, штык мастера. И, может быть, даже попытка будет весьма и весьма успешной. Почему бы и нет? Чем черт не шутит? Но... Что-то ж такие странности какие-то делают, да. Ну, то есть типа ждут аркады и, в общем-то, эта аркада есть. Жоп кота у нас там выходит в аркаду, но аркада грамотная. Аркада, черт возьми, очень грамотная. Два килла удается сделать. Медитатор ответный по жопке. Котика банан стоит на банане символично. Но не успевает среагировать и погибает от рук Габи. Нео и Медитатор, по идее, там уже где-то на А. И более того, уже даже бомбу ставит. Ну и вот с этого момента надо держаться, черт возьми. хорошая позиции здесь просто дело реализации. Остается прям просто пшик. И это будет 9-1. Но Равиль забирает Нео, и Медитатор остается в соло. Его расстреливают через ящик. Габелла, дорогие друзья, просто Габелла. За что держаться, я не понимаю. Высший разум управляет медитатором. <с> Жесть. 10-0. Будем, что... <с> будем надеяться, что у работяг хотя бы и нет сдохнет, и хотя бы один раунд они сольют. Но я думаю, на самом деле работяги в первой половине, если и сольют раунд, то только по какой-то ошибке. По какой-то чумной ошибке, причем. Медитатор ожидает на банане Делает минус по жопке кота Габи и Хулио Иглесия Также, кстати говоря, делают по минусу Ну и котяра перед смертью тоже один фраг оформить успевает Итого мы получаем равную ситуацию 3 в 3 Где медитатор потерялся на банане Но главное, что не в банане Оп! Эй, шуточки за 300 Хотя даже, наверное, это не за 300 совсем Наверное, за сотен а, Ладно, неважно Открывашечка на Б. 5, 6, 7, 8 минус медитатор. И с бананом удается пройти. Ну что, Равилька один в один выиграет банана. 97 хп против 100. Возраст и опыт против э, молодости и неопытности. Ну, 74 хп против 70. У Равиля опыт, у банана реакция. Банан уходит... Ну, хорошо, что хотя бы не на банан. Было бы слишком предсказуемо. Но, кстати, Равиль запутал Равиль не понимает, где ждать соперника И не туда смотрит Равиль Господи, банан вытаскивает Красавчик, что я могу сказать Равиль просто шланг Не обессудьте, Равиль, не хочу вас обидеть Но сыграно грязно, некрасиво и некорректно В общем, что-то такое Что-то странное Равиль, нет, не постарел. Я имею в виду относительно банана. Мне сказали, что банан самый молодой игрок на турнире. Ну, а это значит автоматически, да, то, что Равиль старше его. И поэтому я и говорю, что стар... В смысле, не годы-гады, да, так сказать. А, а ключевой момент именно... Заключается, как быстро котяра сейчас улетел Ощущение было, как будто пуля в мою голову прилетела Я даже понять ничего не успел Нео-медитатор и банан, короче, остались втроем В общем, я имел в виду опыт Просто даже если он на год его старше Значит, он потенциально больше играет в КС И у него больше опыта Вот такие дела Банану лет 12, пишет алхимик Ух, ничего по себе Не шланг, а шланг, наконечник Ну, зачем вы так жестко? Короче, опять развал 11-1 но зато многоуважаемые Нолечки, Теперь не стоит переживать По поводу того, что у работяг Должен отвалиться интернет Один раунд они уже и так отдали Блин, зачем так жестко писать? Нет, такой даже вслух не буду читать Равилю Коломбо дизинфу в уши льет по-любому Это инсайдерская информация Габин! Минус Оскар. Странно, что из, по... из такой позиции удается сделать только один килл. А, вот он Равиль. Опыт, опыт. И еще раз. На опыте, короче, просто из арки закрывает практически весь раунд. 12-1. Банан это сын Скорпа вроде как. Вы что, угораете, что ли, серьезно? Ну что ж, дамы и господа, первая половина так-то вообще-то уже потихонечку подходит к своему завершению. И пока нет никаких просветов для штыкмастера. Да, конечно, будет сильная сторона во второй половине, но даже я не думаю, что эта сильная сторона что-то изменит. Равиль убивает медитатора, который в этот момент, к сожалению, лишился своего зрения из-за того, что долго смотрел на вражеские флешки. А это, знаете, из разряда, как «Если смотреть в бездну, то бездна будет смотреть на тебя». Так вот, если долго смотреть на флешки, то можно умереть от э, вражеского выхода на ковры. Три игрока атаки. Пытаются отстреливаться уже два. Нео по-прежнему выживает, но по нему теперь есть информация. Он, кстати, в соло. И его, кстати, по ходу дела с люльки не выпускают. Килл за э, Равилем. И 13-1. Реально это сын Скорпа. У Скорпа трое детей. Ничего себе. Ну... Здоровится. Здоровится всем его детишкам. Александр, ты когда-нибудь играл в КС 1.6 на PSP? Нет. Саня, мне плохо. Константин, чего ж вам плохо-то вдруг? Банан с ХАЕшки убрал только что. Просто убрал Равиля. Кстати, уже в который раз банан доминирует над Равилем. 5, 6, 7, 8, 9. Минус котяра. Оскар успел... Унести ноги, но, как вы понимаете Это уже неотвратимо 14-1 Я давайте даже заранее прибавлю Вот настолько, да, я настолько Не верю в Оскара, что заранее прибавлю Поражение его команде Ну, 16 хп, типа 1 в... 14 хп, простите, 1 в 3 Какой? Какой? Ладно, окей, я сминусую раунд 13-1 по-прежнему Суши не можешь есть, а чё ж ты? Ну, 2 хп. Ну, тут можно просто неудачно из ямы выйти, споткнуться и упасть. Нет, все-таки 14-1, и все-таки чуечка меня не подвела, не затащил, к сожалению. А, объелся. Ну, такая это ж не беда. Константин, вы что-нибудь этого, атомизирующего чего-нибудь, бахните такого. <с> И будет все чики-пики. что, вторая половина стартует, работяги набрали какие-то несусветные 14 раундов и штык-нож какие-то один, какой-то один, пардон, а, так что, ой, тактика коготь, коготь, смотри, просто, я обожаю это, и сейчас смотри, на коврах через, короче, на коврах пойдут, на ковры, вернее, пойдут в приседе Такие сейчас на карты сядут, короче, и пойдут на ковры Я обожаю эту тему Нет? На карты решили не вставать, короче Первый пошел Минус Нео, дорогие друзья Ну и здесь десант на двадцатку После этого десанта погибают еще два игрока обороны. Медитатор с Оскаром такие сидят на «Б». И инфа поступает. Нас тут немножко как бы за ковбой или... 15-1. Матчпоинт, на который у штык-мастера, к сожалению, нет экономики даже. То есть закупиться нечем от слова «вообще». Там придется играть деглы юспы. Ну, может, кому-нибудь на МПшку, конечно, и хватит, если он в первом раунде не закупился. Но прям это навряд ли. Ну что, выход на Б, да, минус Оскар. А что бы так плохо проверили? А, он, вот, правильно, там медитатор еще был, кстати говоря. Не увидели мы с вами сегодня, как медитатор сидел бы и держал точку Б с Авиком, к сожалению. Отличная флешка от жопы кота. Просто бесподобная. Ой, там, кстати, можно уже с ножом побежать, по-моему, нет? Глубо, прикольно. Ой, смотри, банан наваливай! О, с ножом! Ха -ха -ха! На нож! На нож! Дабл <р> хил <Visa> <sed tuck> с ножа, дорогие друзья! <sharp> вот это подытожили! Вот это завершение матча. Это просто что-то с чем-то. Но чтобы дабл кил с ножа дать во время катки 5 на 5, это надо очень сильно потеть и стараться. Ну что, 55% голосов было отдано команде работяги. Чат угадал. Поздравляю.